Ехала за чудом на самом деле вот пролетели пять дней и в голове просто космос я конечно ожидала что произойдет что-то но чтобы до такой степени в голове просто космос эм, много записей много идей много мыслей эм, Сложилось очень масштабное э, понимание мира и э, понимание своего вклада в развитие земли, цивилизации. Да? И самое главное, самый главный инструмент, с помощью которого я могу... Положительно влиять на этот мир — это развитие своей женственности. Поэтому огромное спасибо антолию Некрасову. Я четко усвоила, что 70% нашего здоровья — это наше мировоззрение. Поскольку я в теле женщины, я должна проявляться как женщина. Поэтому благодарю, антолий Некрасов. Я вас люблю, уважаю, ценю. Я приехала на ретрит Анатолия Александровича. Уже подготовленная, потому что прошла уже и поток жизни, и курс гармоничного развития личности. И для меня это был новый выход за горизонт. И действительно, у меня были свои личные запросы, запросы более масштабные. И, казалось бы, всего пять дней, которые мы здесь провели, но это было такое глубокое погружение, стало... вести диалог самой собой на новом уровне честности. И уезжаю отсюда с огромными ресурсами. Собственно, был один из запросов — это раскрыть мои ресурсы. Я чувствую в себе много силы, много потенциала. Поэтому мир меня встречай. <Donna> Благодарю Анатолию Александровичу за этот процесс. Всегда счастлива быть рядом с ним в одном пространстве. И всем желаю присоединяться к Академии и к Анатолию Александровичу и брать новые высоты в своей жизни. На этом замечательном ретрите, наверное, каждый из нас вынес что-то важное и нужное для себя, а в первую очередь я для себя хотела бы отметить, как много мы влияем на нашу Землю, на наш космос своими мыслями, своими проживаниями, своими осознаниями, своей психологии, своим, своим мировоззрением. И как что еще очень важно, как очень-очень обязательно важно и нужно проживать каждое свое событие, каждый свой день именно в радости. На, на данном проживании в радости лежит очень большая ответственность на нас. И на самом деле мы все великие, Боги и Творцы, и с этим осознанием нужно жить ежедневно, ежечасно. И к этому нужно прийти, и вот как раз ретриты помогают прийти к осознанию себя Творцом, к пониманию, как мы влияем и насколько сильно мы влияем как в хорошую, так и не всегда в хорошую сторону, и какая ответственность на нас по дальнейшему прохождению по радостной стороне жизни. Вот И в связи с этим хотелось бы пожелать всем осознанности, радостной жизни и глубоких внутренних трансформаций, с помощью которых мы поможем и нашей планете. Это как минимум. Я ехала с тем запросом, что у меня начинается новый этап жизни, и мне хотелось очень установить контакт с моей Душой более крепкий, устойчивый, чтобы в этот новый этап выстроить уже правильно, гармонично, радостно, чтобы идти за голосом своей Души, не нарушать его, ее желания. И здесь совершенно уникальный процесс — Пришло очень много важных осознаний, увидела то, что мне мешало в жизни, увидела то, что мне может помочь в моей жизни, нашла свои ресурсы. Огромная, огромная благодарность за, ту, за тот масштаб, который нам Анатолий Александрович здесь задал. Я его почувствовала. Это огромная ответственность, огромная радость. Очень благодарю за этот замечательный процесс.